Здравствуй, дорогая, из Афганистана Я пишу, как прежде, жив я и здоров Что в часы свободные ходим по дуканам Базарнее Кабула я не видел городов Что в часы свободные бродим по дуканам Базарнее Кабула я не видел городов Не могу рассказывать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 Тряски в БТРах, горных кишлаках, Что во время рейдов, передел, как были, И ложились пули рядом в двух шагах, Что во время рейдов передел, как были, И ложились пули рядом в двух шагах. Не скажу тебе я, как мы потеряли лучших из товарищей в этой стороне.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 связанным мы нити я тебе обязан тем что я живой тысяч юней Связанным мы нити я тебе обязан тем что я живой.